Ну, он как называется Мари тренер? Маричуджая мантра. Как? Маричуджая мантра. Но ну, я, я такой, такими словами... <свят> <свят>. <свят>. В общем, почему я пришел на этот тренинг? Потому что мне сказали, что это очень сильная мантра. Мантра, которая побеждает фактически смерть и помогает вылечить свои родственников. А так как жизнь такая тяжелая, Решили все-таки ну, изучить эту мантру, чтобы ее использовать на практике. Почувствовали что-нибудь? Ну, какие-то звуки такие, это, такие магические, скажу. Ну, почувствовать, не знаю, как, какие-то цвета в голове. О а сложности какие-нибудь возникли в ходе вот, пропивания мантры? Вначале, конечно, потому что слова все были совершенно незнакомы, поэтому пришлось, наверное, наверное после 100-го раза только стал понимать, как, как петь эту, эту марку. А как вам вот, именно коллективное, то, что она в коллективе поется? какие да, в да, что она мощнее так звучит? Да, гораздо мощнее. Я, я даже не знаю, если я буду петь один, как это будет все слушаться. Но я хочу сказать, я записал ее на диктофон, вот эту коллективную маму. Надеюсь, она поможет у